Лезвие бритвы. А ведь действительно, для кого слово еще осталось словом чести? Для большинства это просто звук. Если я не уверен на сто процентов, что могу выполнить обещание, я его и не даю. В современном мире главное побольше слов, не подкрепленных ничем, побольше обещаний, чтобы тебе поверили. А если не выполнил, то вроде бы и ничего страшного, не смертельно. Почему так путаются мысли? Вероятно, газеты, радио. Бесконечная болтовня лжецов и трусов. Лавина дезориентирующих слов. Сбитые с толку мозги. Приемлет любое демагогическое дерьмо. Разучились жевать черствый хлеб познания. Беззубые мозги. Слабоумие. Эрих Мария Ремарк. Триумфальная арка. В современном мире для полноты картины следует добавить список телевидения и интернет. Отлично. Салют, друзья! Думаю я, дела-дела, они нескончаемые, а на рыбалку надо время обязательно урвать. Поэтому вот сегодня у меня получилось это сделать. Сегодня будет рыбалка, ночевка, готовка и все, что мы так любим. Погнали! В общем, приехал я сегодня на секретное место. А тут, оказывается, с каждым годом я замечаю, что все больше и больше рыбаков становится. Если два года назад я ездил по разным местам, и было вообще тихо, и никого не было, то сейчас я стараюсь выбирать будний день, осень. Ну, погода, да, сегодня, в принципе, повезло. Но приезжаешь, куча рыбаков на водоеме. Просто вот. Ну... Но... Они все катались на лодках и спининговали, а я приехал на белую рыбу. Ну, в общем, в принципе, сейчас уже разъехались. Я остаюсь здесь с ночевкой, замариновал мясо. Вы видели уже, будем готовить. Не знаю, что получится, но ну, что-нибудь получится. Вот, сейчас разведем костерчик. Ну вот, думал я, что такая лайтовая рыбалка будет. Поставлю закидушку, резинку и все. А оказалось, вон, на ну, что вот тебе пожалуйста донку поставил ну, и резиночку не ловил на нее с детства вспомнил молодость и фидор еще стоит и не клюет Так, здесь отличное местечко. Здесь уже под кострище есть. Ямка. Вот ямка нам как раз и пригодится. Для нашего рецепта. Сюда пока. У нас сегодня очень интересный рецепт будет. Так, берем мясо. Замаринованное уже. Если помните, я его значит, посолил, поперчил, нашпиговал с чесночком. Вот Пару часов оно... А, добавил масло, и пару часов оно стояло. Просто кусок 800 грамм, как сейчас помню. Вот такой вот. Раз. Это мы поймет в помойку. Так, как следует, его заворачиваем в фольгу. А, единственное, что мы его будем готовить на костре, точнее даже под костром. Ну, как вы все знаете, что а, готовность мяса, мясо готово, когда внутри у него температура 80 градусов, 79, 78, 80, 80. Если не знаете, так знаете, вот. Я читал, что вроде как под костром оно должно лежать 2-3 часа. Но это все так примерно, поэтому я сегодня взял щуп. Мы его воткнем мясо. Чтобы в дальнейшем знать, сколько оно под костром будет лежать, чтобы приготовиться. Так, о! Щуп. Втыкаем мясо в центр. Заматываем. Самое главное замотать, как можно, ну, чтобы не было всяких посторонних дырок. Вот такая вот петрушка получилась. Вот, теперь мы эту петрушку вот сюда его Опа. подальше. Так, и закапываем его. Опа. Все, сверху разводим костер. немножко дров блин думал что лес недалеко если что за дровами схожу а оказалось что лес он-то недалеко но чтобы до него дойти нужно пересечь такой овраг нехилый и там заросли блин, вот так вот по шею я сначала туда сунулся когда только приехал так смотрел окрестности прошелся буквально там я не знаю 20 метров от стоянки сразу уже два клеща снял с себя там, короче, если залезешь, еще по темноте, наверное, будет капец полный. Ну ладно, будем эти дрова жарить. Я надеюсь, наша колбаса приготовится от моих дров. Если нет, ну, еще пойдем в лес среди ночи. Стало холодать что-то. Вот мой бардачелло. Надо прибрать здесь. Что-то по времени я немножко не рассчитал. Вот. Но а, моя колбаса готовится еще будет фиг знает сколько. А кушать уже хочется. Само утра не ел. Так что сейчас мы быстренько запарим дошек и будем ждать дальше. Колбаса моя стоит 21 градус, стоит уже где-то часа полтора. Посмотрим, 2-3 часа было написано. Но очень многое зависит от земли. Сейчас осень, сейчас ночью, наверное, температура градуса 2-3, поэтому остыла земля, и чтобы ее прогреть вот этими углями, нужно побольше времени. Так, а вот чего мне не хватает, так это... Вилочки. О, ужин. А, а, там, в общем, мое мясо. 30 градусов всего. Прошло где-то полтора часа, чуть побольше, час 40. Так что ждем. не повторять, опасно для жизни. А когда приходишь вот сюда вот на природу, сидишь ночью, особенно когда нет поклевок, вот ты просто сидишь, лес, костер, доширак, само собой, и к тебе начинают мысли всякие лезть в голову самом деле умные мысли но ты потом уже осознаешь что они умные вот так вот То есть, это вообще кайфовые вечера такие вот. мне очень нравится я очень их ценю что-то я несу уже какую-то ерунду наверно сейчас уже земля так прогрелась хорошо угли Там сверху много углей 56 градусов еще буквально 20 градусов и все готово будет ну в общем 4 часа получилось ровно до 79 градусов сейчас посмотрим О, вот это вот вещь Что? Попробуем. Вот так вот. О, что у нас тут получилось? Ну, я думаю, супер полезное мясо получилось. Мм, смотри. Прямо вообще. Очень душевное мяско получилось и не требующие к себе какого-то особого внимания очень мне понравилось что там соль перец чесночок замариновали на часок-другой в фольгу и потом под костер главное чтобы слой земли был в общем кладете в землю вот эту фольгу сверху слой земли я кстати положил на самом деле еще не сильно большой слой поэтому сверху пригорел немножко а так можно прям дерн снять сверху положить и на нем костер развести четыре часа за глаза все четыре часа костер прогорел можно кушать спокойно причем ну костер такой у меня был не сильно жаркий так Пару полежков у меня обычно дымилось там. Вот. А если прям конкретно такой костер разжечь, то, я думаю, там за два с половиной, за три часа запросто все приготовится. Так что так. А штука классная. Можно и на завтрак ее сделать. Она сейчас будет, остынет. Будет прям как колбаса на хлебушек. М -м -м. Чудно. А у костра хорошо. Я не знаю, что сколько сейчас градусов, но вот там было разлито немножко на столе водичка. Она замерзла в лед. Не Неужто ноль? Мне кажется, плюс какой-то сейчас. То ли у костра мне тепло, то ли чего. Но что-то не верится, что ноль сейчас. Вряд ли. Посмотрим потом. Фу, ну все, порыбачил немножко, теперь нужно отдохнуть, посплю, на природе полежу, наберу сил и завтра с новыми силами на работу. А, вот, посмотрим, что ночью будет. Ну, вставать особо не планирую, буду отдыхать сегодня расслабляться вот так что поклевок все равно не было пока целый день и вечер ничего не было может быть ночью конечно кто-то залетит но пофигу. все спокойной ночи доброе утро о стало уже поздно 7 часов утра вот такое вот утро все покрылось инием туманом Холодом 0 градусов. Ну, спал нормально. Спальники хорошо. Пойдем посмотрим. Интересно, что-то за ночь у нас произошло, не произошло. Оху-ху-ху-ху. О! Все, у нас тут вы не костерчик развестись там сейчас. Ого! Ничего себе! Да. себе тут замерзло. Так, ну что тут? Все замерзшее, все на месте. Единственное провисла леска почему-то у хидера. Может, тоже не знаю. Будем смотреть. Это все белая. тяжелее идет чем обычно кажется что-то есть есть сопливка какая-то о видали латвичка давно вот висишь наверное уже сдохла на пары клюнула. О, не, живая еще. О! Иди гуляй. Ну, без этого, конечно, никак. О, в общем, вчера получилось интересно. Вернее, уже даже позавчера. Еду я такой довольный. Шесть часов вечера домой предвкушаю завтрашнюю рыбалку с ночевкой, еду, слушаю радио, темно уже, думаю, что-то вот не хватает, точно что-то не хватает. И тут проходит буквально две минуты, и по радио говорят, что завтра велика вероятность того, что мы побьем очередной рекорд по давлению. О, вот это вот наша тема. Вот это по-нашему. Так что все встало на свои места. И нормально, поехали на рыбалку. Подмерз газ сейчас только была поклевка на донку а, ну пачок про протянул за собой наверно прокатил по пути и ушла ну небольшая судя по всему такая же платвичка как я поймал уже Сегодня у нас, во-первых, кофеек, а во-вторых, где мой нож, во-вторых, вот он, во-вторых, буженинка, приготовленная под костром, во. так, хлебушка. О, смотри, просто прелесть. Парочку себе тут. Так. О, еще помидорчика сверху. И огурчиков прикуску. И вообще... И можно в школу не ходить. Косково не клюет, не клюет. Потом бац, и опять не клюет. Ладно. Вот такой вот мой бутерброд. Ваше здоровье, друзья, и мое тоже. О, -о, -о. М -м -м, хорошо. чем как я и предполагал приехал я сегодня отдыхать сюда время еще 11 не было я ушел спать и проснулся только в 7 утра отличный здоровый сон 8 часовой мне понравилось в чем не рыбалка местечко было хорошее оставляю дрова часть думал мало будет а нормально там холодно было дрова медленно горят вот второй раз я здесь и второй раз у меня мелочь попадается в этот раз прям совсем мелочь мелочь ну вот и все друзья кончилась моя рыболовная сессия кончилась на отлично, выспался я на отлично, но рыбалка фиг с ней, отдохнул замечательно, костерчик, померз немножко, рыбку половил, удочки закинул, воду видел, все видел, все прекрасно, так что выезжайте на рыбалку, всем клевых рыбалок, как обычно, всем пока! все таки похоже я не там ловлю не с той стороны вот там куча мышей там мужики прям сидят на лодках в камышах несколько человек и ловят карасиков не знаю кого же там они ловят но ну ладно я аж отдыхать приехал утишил я себя ладно поехали